Всем здравствуйте! Сегодня будет очень интересное видео. И заглянем на сайт смотрим.ру. Что такое сайт смотрим? Это сайт, э, основанный компанией ВТРК, то бишь, государственный, который рулит КБ каналами Россия 1, Россия 24. Маяком рулит радио России. Ну, теперь дел. Ну да, скажу. Не забудьте подписываться в Одногласии. Не забудьте в ВК заходить. И не забудьте на YouTube заходить. Там видео, кстати, больше всего. Теперь к делу. Заходим, смотрим. Если у вас нет, то, -то прописываем, смотрим точка ру и антр. Заглянем в радио. Ну, давайте маяк. Наш любимый. Прямой эфир. воспроизвести. Озвучьте, пожалуйста, еще раз, профессор, чтобы все остальные подключились. Без мы остановились на... Теперь телеканал. Вот Россия-24. И с 20-летнего возраста занимаюсь сельским хозяйством. Раньше, Раньше жизнь была... Там орел написано. То бишь, он э, работает с региональными врезками, то бишь... По будут Орловские новости по вечерам. Если вы не в Орле живете, то может выскочить другой город. Если вы в Пензе, то в Пензе. Если в Туле, то в Туле. И так далее. У России один будет то же самое. Я, кстати, тоже зайду туда. Вход и выход. Отлично так, работает. Но... вторая подсказка. Да? Люди Пензе, идут. Идут люди. Да? Да. Вход От в алкогольное обвинение. И выслышать алкогольное обвинение. А, я понял, сейчас, я понял. Это, ага, это ребят, это, ну... ну это сильно, да? Ну, вообще, конечно, да, Это, конечно, орлоедов. Ну, давай до третьей, до третьей. Ты нам подскажи, что нам. Это прекрасные, красивые напитки, которые подают где? Так, вот, неплохо. что? Так, вот, неплохо. В баре. Вот, идем дальше. Программа «Посмотрись». Выходят в баре. И, давайте. Да, да, да, Давайте попробуем запустить. Насколько я понял, то даже там виделись. Отлично, Отлично, двадцать два ноль три. Звонки по России не бесплатные. показывают. Ну походу там скрывается. Я думаю, Ваша что так есть. Я думаю, что кажется совершенно невероятным. Не На самом как деле все очень вероятно. Дайте возможность так своим близким ощутить ясность. Так. Ждем. Так, 18.05. Хорошо. Так, и Коврисович, сигнал уточного времени, субъективно, университет и так далее. Так, ещё одну радиостанцию интересную зайду. Это «Юность». Там советские всякие песни. То бишь, для патриотов СССР прямо им туда. Ну и канал Культура, это тоже как бы для любителей СССР. Новости можно смотреть, видео можно смотреть, архивы можно смотреть. В общем, я все показал, как пользоваться сайтом, как все включать, как там все понакручивать. Желаю всем удачи и всего вам наилучшего. До свидания.